Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Итальянская ПТшка 10 уровня Минотавр. Карта Затерянный город. Игрок Велмесов. А счет уже 0-1. Кто у нас там сливается? Ну, конечно же, светляк. Занял минотавру позицию, только... Противники не спешат перестреливаться, ну, понятно, тем более на восьмерке. смысла пытаться, да, куда-то пробить такую ПТ-шку в лоб 10 уровня. Мне кажется, без вариантов, но нет, все-таки выглядывает защитник. Но ну, тут и золото не поможет. Пфф, ничего не поделать. Еще ИС-2. Да, ИС-2-2. Тоже пытался, но... Тем более, даже базовым снарядом. Ну. Пока что как-то грустно события развиваются. Не получается еще, да, так ситуации пробития со второго. Есть со второй попытки. Урон там кто-то сразу же добирает его. А счет 1-3. Остался один снаряд в барабане. Минотавра, не спешит перезаряжаться. Есть пробитие. Да, прям не вовремя сейчас Минотавр уходит на долгое КД. Здесь Эмиль второй. 705. А! Хорошо, еще рядом присутствует какой-то союзник. Нет-нет, а все равно хоть прикрыл. И 705 уже половину прочности потерял. Всё именно там решает. Пора брать быка за рога. Не пробил. Вот, вот цей бык. А Эмиль тоже на КД? Ну, в смысле тоже, да. минотавр то уже не на КД, минотавры еще целых два снаряда в барабане. Но этого не хватит, чтобы 705-го добрать. Но союзники помогут, теперь хватит. Да, в клинч не получилось. так я сейчас думал, может получится сверху на него наехать и раздавить. Тут прям какая-то куча мала. Еще и Тайп-4 сюда свалился в эту яму Минотавра. Тут вот, не застрянет ли сейчас? Ну, Тип-4 решает помочь. Хотя, по-моему, он только усугубил положение. Ага, не тут-то был, тут ты не выберешься. Здесь только один путь. Счет 4-6. Противников в городе, по-моему, не осталось. Все где-то на окраинах трутся. Все, Минотавр возвращается на свою изначальную позицию. Ну Хотя тут уже, по-моему, делать нечего. Есть возможность сейчас добрать Бабаху. Если что, тылы прикрыты, там Тайп-4. Бабаха сейчас на КД, походу. Да, тут справа так... Так многотанково. А счет уже 4-9. Есть. Первый уничтоженный в этом бою, ну что ж. Шучар Футур едет. Будет сейчас будет пытаться крутить, ну не крутить конечно тут не получится никак. Много зданий да спокойно прижался, и все. Бабаха хай фугасом на 500 почти. И отправляется в ангар. Это уже третий уничтоженный. Счет становится равным. 9-9. По прочности тоже команда вровень. Концовка обещает быть упорной. Как-то слабенько чемодан прилетел всего на 83. Если бы это был я, было бы на 500. <laughs> Точно. Вот есть, у кого пострелять. Швардержим... Блин, название это такое, да? Короче, какой-то там немецкий там получил две плюшки, да, еще всего. Мгновение назад был полный запас прочности, одно неаккуратное движение и ты и ты шотный. Приятный вот этот вот танчик, да, Кобра? По-моему, это с фугасницей. Но Минотавра-то в лоб он тут, конечно, пробить не сможет. Что-то он даже ни разу как будто и не выстрелил. Счет 10-13, уже там Т-62 стоит на захвате. Не, ну у Светляка был шанс, пока Минотавр был на КД, да, поехать там с борта как-нибудь попробовать можно было. Ну, кто же знает, да, когда на КД, да еще Минотавр. С таким С таким странным барабаном. По-моему, надо бы поехать сбить захват. Остается 9 секунд. Есть, захват сбит, причем за прям секунду до этого был уничтожен последний союзник, Минотавр один против пятерых был, но недолго, теперь против четверых. Я, кстати, сам недавно чуть не взял Колобанова, победил, но один против четверых. Остался светляк и две арты. Но ну, Светляку что остается делать в такой ситуации? Просто аккуратно стараться подсвечивать Минотавра, и все. Не лезть на рожон, ну как-то светляк, да? Вот так катается, тут мозольт Ну где-нибудь там за зданиями рядышком. Нет, ну что ж ты в чистом поле тут бегаешь. Это просто. Минотавр еще умудряется там выцелить. 87 единиц прочности. Все-таки убежал, убежал. Светляк. Хотя смысл далеко убежать, да. Ну единственный шанс действительно. Свети, свети Артеи, все, она сделает свое дело. Тем более у Минотавра не так много прочности осталось. Конца боя остается уже менее пяти минут. Сейчас, как вариант, арта, в принципе, может тоже сама сюда приехать. Да, скажешь, поеду, попробую, базу там захватить. Натав решил арту перехитрить. Ни арты, ни светляка. Пока что никто не торопится. А вот и светляк собственной персоной. А, первый выстрел мимо. Ошибки такие могут стоить дорого. Летит. Слышно, да, как летит чемодан. Попадает, повреждает орудие, но без урона. Да, светляк. Вместо того, чтобы поджаться под горку куда-нибудь, да, вот так морду высунул. Минотавр вторую ошибку не допустил. Ну что ж, теперь попробуй найди арту. такие моменты лучше ускорять, да, потому что это может затянуться еще целых 3 минуты до конца боя, Тут, тем более карта, да, ну не сказать, что большая, но и не маленькая, да средняя, можно просто не успеть Арту обнаружить, да, будь она где-нибудь на противоположной стороне карты и все, вон союзники пишут там не успеешь. Нет, чтобы подбодрить человека, да? Он столько сделал, сказал, давай там. Вот, одна арта есть, сама приехала. Еще один остался. И вторая арта обнаружена. Ну, не дать успеть заехать, нет. Не попадает снаряд. Остается минута с небольшим. Я представляю, какое напряжение в данной ситуации испытывал игрок. да, Когда уже 8 уничтоженных, 8 с лишним тысяч урона. Идет последняя минута, пошел отсчет. Ты знаешь, где оставшийся один единственный противник? Понимаешь, что может времени не хватить. Ну, хотя не, 40 секунд еще. 30 секунд. Да, может и не хватить. Бывает и так. Наверное. Наверное, бывает. Но не с Минотавром он все-таки это сделал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.